Друзья, кто хочет обзор про крутую палку? Сейчас я вам о ней расскажу. Это гитара Ibanez RG420MOL. Этот инструмент для тех, кто любит рок-металл, что потяжелее, смотрите какая деревяха, она просто как летая. Побежали по характеристикам. Корпус гитары изготовлен из махагона, гриф изготовлен из трех кусков клена, накладка на гриф палисандр. Здесь у нас фиксированный бридж, два хамбакера, пятипозиционная теребонька ручка громкости и ручка тона что характерно для ибанеза как всегда довольно плоский удобный гриф, стандартная его бошечка корпус гитары покрыт тонким слоем матового лака, гитара действительно выглядит брутально у гитары максимально простой дизайн так как эта гитара все-таки не про красоту, а про звук Отличный инструмент по демократичной цене. Тем, кто хочет начать рубить в рок метал или более-менее тяжелые направления музыки, вот всегда, пожалуйста, этот инструмент вам вполне подойдет. Но также, если ваши ушки подустали от вот этого тяжелого звучания, здесь есть приколюха. Здесь есть у нас отсечка на каждый датчик, что позволит нам сделать звучание более чистым, таким стеклянным, менее тяжелым и напряженным. Гриф крепится на четырех болтах, но, несмотря на это, у него есть ультрадоступ к нижним ладам. Обратите внимание, что пятка здесь закруглена и спилена. Вот это как раз-таки нам и добавляет этот ультрадоступ. Учитывая, что это бюджетный инструмент какого-то суперспецифического тяжелого звучания, мы все-таки не получим. Все-таки это не японский Ibanez, Prestige или премиум. гитара изготавливается в Индонезии. Это бюджетная серия. И для знакомства, как для начинающего гитариста Либо также себе в коллекцию, как второй, третий, либо пятый, десятый инструмент Вполне можно себе приобрести и наслаждаться этим звуком Главная эта фишка здесь, это эргономика и банес. Очень хорошая атака у звука, очень плотная Но маленько не хватает сустейна Заходи на наш канал, жми на колокольчик, ставь лайки Смотри еще больше крутых и интересных обзоров. С вами был Ян и магазин Рок-н-Ролл. Всем пока!